Привет, Гамлет. Ну что тут размещать? В принципе, обычный уже есть 49, да. 48, -й, 47, -й, 46. -й. Да, полтинника не хватает, обидно. 45, -й, 44, -й, 42. -й. Потом промежуток. Получается 30. -й. Все оригиналы это. 28. Гуляется уже довольно много лет. 27. -й. 23, 21 такой немножко подушатанный. Потом 20, 19, 18 в хорошем состоянии, вполне. Очень такой прям, очень в хорошем состоянии. Может быть на, на видео это не очень заметно. 17. С кусочком 18-го, видимо. Шестнадцатый, пятнадцатый, тоже неплохой Четырнадцатый в хорошем состоянии, но на фото не, видим, не видно И тут правый кусок еще другого вкладыша 13. двенадцатый у нас тут есть Одиннадцатый и пятый, ну в таком, конечно, не лучшем состоянии Но, как я понял, сейчас в нынешнее время такие продаются вообще дорого, раньше такие вкладыши это лет 10 назад и за 2000 никто не хотел покупать отказывались. а сейчас такой ну за десятку, за пятнадцать походу оторвут руками, странно конечно ценники надуманные, Я посмотрел сейчас одни перекупы там три человека в принципе на рынке, больше никого нету, есть также поделки это я как-то попался не помню словак и поляк там был в общем обманули но это как говорится на ошибках учится я только начинал тогда пофиг что дал деньги за них по тем временам ну, довольно большие хотя конечно дешевле чем на процентов где-то 20-30 процентов дешевле чем тогда стоили вкладыши первой серии на видео не очень сильно может быть незаметно но если они вам попадут в руки, как бы вы их потрогаете, сразу прям, а, ну, в принципе, наверное, вот так, если они переливаются, видно, что это просто вот, ну, даже не знаю, как назвать, фигня, короче, полная. А так на фотографии, которые мы прислали, ну, в те времена фотографии были качеством хуже, чем сейчас, конечно же, не было понятно, что это подделка. В принципе, видите, они даже по размерам. А, да нет, кстати, по размерам тоже такие же. что просто вообще, когда в руках лежат, кажется они намного меньше. Ну да ладно. Фигня, короче. Опыт был. Я теперь знаю, что это подделка. Просто валяется так, на самом деле, надо было выбросить. Но чисто для истории, говорится, я себе оставил. Как напоминание. Также что у меня есть? Есть непосредственно... Как это назвать-то? Господи, слово-то вечером вылетело из головы. Ну, копии. Господи, реально слово вылетело. Кто вспомнит, тут поймет. Качество. Ну, понятно, дело типографическое. то есть так, Были распечатаны здесь ровно их 50 штук. То есть там... Плюс есть еще... Дубли запасные. Есть, честно, вообще не знаю, откуда они у меня появились. Вообще не помню. По-моему, в подарок что-то засунули мне их. Тоже хорошие знакомые, старые коллекционеры. Честно, не помню. Купил я их. По дешевке мне коллеги дали. То есть для коллекции. Ну, чтобы знать, какие есть еще там вкладыши первой серии. Либо все таки я купил, либо подарили, честно не помню, ну, в принципе вот их тут 50 штучек лежит, показывать я не буду, думаю смысла нет Что еще есть? А, ну и дубли первой серии тоже есть, здесь оригиналы, здесь их несколько штук Более подробно о них сканы, их вы можете посмотреть у меня в облаке У меня там все турбо, сканы, любые материалы, то есть тут их не помню, там 5 6 или 8 штучек есть копий, копии копий дубли меняю как говорится на другие оригиналы которых мне не хватает ну до коллекции что-то мне делать времени постоянно нету вот так вот ну касаемо моих вкладышей если отдельно сейчас камеру приклю все вот это тут у меня все по пакетикам там там там там лежат все серии, в принципе. упала. Тут у меня на обмен. Тут их просто не знаю сколько уже там тысяч. Очень плотно лежат. И еще целый ящик, короче, тут всякого мусора. Жлачки. что там а, серебристые толстые рамки, которые скандальные. Эпохальные обертки. Это серии 2003-2007. Это на обмен, соответственно, в облаке можете посмотреть. Серия с первой по 330 номера. Спорт. Обертки все. И серии спорт. Всей серии супер. Всей серии классика. Что тут у нас еще? 2000-е отдельно какая-то фигня современный, типа, якобы что-то тут, ну тут, короче, всякого хлама, как, как все, что связано с турбо, не с турбо высвешили какие-то косяченные оберки, короче, тут много чего есть лень разворачивать, спасибо